стаканчик освежающей газировки в жару или бутылочка сладкого напитка на празднике. О вреде газировки говорили еще наши мамы и бабушки. И возможно именно сейчас они воскликнут наконец-то. В России хотят вести акциз на сладкие газированные напитки. Сейчас налогами уже облагается алкогольная продукция и этиловый спирт. Идею платить акциз за сладкую воду предложил экспертный совет при российском кабинете министров в рамках федерального проекта Укрепление общественного здоровья. Это старый законопроект, который еще в 2016 году Министерство здравоохранения хранение подавал государственному дому, а человек сейчас, ну, особенно с напитками, потребляет гораздо больше сахара, чем ему нужно для, ну, здорового, что называется, образа жизни. Если же налоги на сладкую газировку будут введены, то минимальный размер акциза составит 20% от розничной стоимости напитка. Таким образом, граждане России призывают к здоровому образу жизни. В наше время, то есть для города, когда мы не особо передвигаемся, особо не тратим энергию, в принципе, можем вообще... Теоретически обходиться без сладких продуктов, но поскольку сладкий вкус у нас, так скажем, связан в мозгу с центром удовольствия, то, естественно, это не получается. Может показаться, что основной вред сладких напитков заключается в различных добавках и консервантах. Однако, самым плохим компонентом является всем известный сахар. Все болезни, опять же, связаны с избыточным потреблением добавленного сахара, ну и с избыточной, с избыточной калорийностью продуктов. С каждым стаканом мы примерно так 2 столовых ложки сахара в себя потребляем. Речь идет не только об известных газированных напитках, но и пакетированных соках и даже домашних компотах. Соти, консервированные в пакетиках, они тоже содержат большое количество добавочного сахара. Можно посмотреть на институте содержания сахара в газировке и в соте сравнить, убедиться, что, в общем-то, Иногда в соках даже бывает побольше. Кто-то говорит, да, мы ничего не покупаем, там компоты, сотни в магазине, мы сами готовим компоты. Ну, если подумать, сколько мы в обычных компотах закладываем в рецептурах сахара, то получается... Да, то же самое. Помимо сахара в сладких напитках имеются и различные пищевые добавки, консерванты и красители. Как выяснилось, они добавляются со всеми нормами пищевых технологий. Что же касается остальных компонентов, ну, в которых часто обвиняют ну, вот эти газированные напитки, что там есть какой-то компонент, который может вызывать э, онкологические заболевания, чтобы э, получить организму. Количество, достаточное для того, чтобы он подъезд, нужно было, было выпить порядка 60 литров сразу, Ну что, естественно, чисто физиологически невозможно. Потребление сладких напитков все же лучше ограничить, советуют диетологи. Но если очень хочется, то можно позволить себе в день небольшой стакан любимого лакомства. Главное, помните о последствиях чрезмерного употребления таких напитков. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.